Приветствуем всех, приветствуем наших панелистов. И а, начнем по очереди тогда с представлений. У нас будет а, первый наш выступающий будет Андрюс Кубелюс, который является членом Европарламента, а, премьер-министром Литвы в 99-2000-х годах, а также в 2008-2012 годах. И сегодняшняя панель Global Alliance демократии. вызовы и перспективы. Мы а, Знаем, а, демократия является наихудшей формой правления, если не считать все остальные. это атафоризм а в числе многих других, был приписан, вы знаете, британскому премьеру Уинстону Черчиллю в свое время. Ну и вот сразу же мы натыкаемся на вопрос дефиниции, что такое демократия, особенно сейчас, в пору, когда демократии трансформируются, западной демократии претерпевают разные э, изменения, в том числе в сторону illiberal, illiberal, позвольте мне использовать этот американский термин, нелиберальные или иллиберальные, Моменты, вот мы смотрите, обратите внимание, на то, что происходит в Польше, в Венгрии, в Мексике, в Турции, ну и, конечно же, мы не можем не упомянуть здесь Америку, страну, где я прожил почти четверть века, и вот кое-кто утверждает, что в, за четыре года президентства Дональда Трампа, если мы посмотрим 15 вот, знаков, знак фашизма, согласно Умберто, покойному Умберто Эко, итальянскому итальянскому писателю и философу, то по этой шкале Дональд Трампа присущи, наверное, 12 из 15 вот таких вот признаков фашизма. И с одной стороны мы имеем дело с креном вправо, а с другой стороны как реакция на это мы видим вот такое вот зарождение. Прогрессивистского блока в, лица, в лицах сенатора Берни Сендерса и О'Кассио Кортес, конгрессмумен из штата Нью-Йорк и такие феномены, как cancel culture, darkness. в результате и та, и другая сторона, ультра ультралевый, ультраправый постоянных поисках очередной книги на сожжение, на заклание и так далее. Вот тоже очень серьезная, на мой взгляд, проблема, с которой сталкивается американская демократия. Ну и вот, господин Кубелюш, я а, уже назвал... А перескочил в своих ноутс здесь название его paper, который его недавно подготовил, On the Future of Democracy, да, будущее демократии, как раз свежая И хотелось бы услышать от вас главные тезисы вот в том числе этой программы и так далее. Ну и мы об этом будем говорить в контексте объявленного американским президентом Джо Байденом саммита демократии. И Опять-таки в контексте глобал-магнитский акт очень интересно об этом поговорить и так далее. Ну и опять-таки еще раз в контексте того, что вот вы, господин Кубилюс, все-таки являетесь оптимистом касательно а, демократических перспектив, перспектив а, либеральной демократии в России. Поэтому не буду дальше затягивать а, и передам вам слово. Ну, спасибо большое за... Возможность, действительно, очень рад. Постараюсь очень коротко, я не знаю, как здесь регламент и, и как, как дальше вы будете вести всю дискуссию. Да, я сейчас являюсь членом Европейского парламента, но в литовской политике, как вы уже сказали, с 90-х годов, вот вижу здесь и других литовских политиков с тех времен. Так что такой опыт Опыт разный И в Европейском парламенте Так уже случилось Что я Стал Ко-председателем делегации По отношению ко всем Странам восточного партнерства И стал постоянным докладчиком По вопросам России Недавно как раз Мне пришлось руководить Группой репортеров. ну так работает Европейский парламент И мы подготовили Специальный доклад О отношениях Европейского союза И России Интересный доклад Кремль Ну пропаганда Кремля Я так понял, что прочитала доклад Были много Всплесков Такой пропаганды Из этих всем известных телевизионных каналов. Так что мы в этом направлении работаем постоянно. Наряду с официальными своими функциями, еще сразу, как были выбраны в Европейский парламент, я посмотрел, что о России слишком мало говорят. И, и мы создали неформальный форум «Друзей Европейской России». И вот в этом э, плане я говорю, что, хотя мы все знаем, что пандемия – это очень плохо, э, и, и все пытаемся избежать каких-то болезней, но в этом плане пандемия для нас создала много возможностей, потому что все научились работать онлайн, и много семинаров мы делаем как раз в этом форуме, и здесь я вижу много, много участников. И там мы говорим как раз оптимистически о будущем России. Как и когда Россия станет опять европейским государством, демократической и тому подобное. Из этих мыслей как раз э, и... И, и, и вот на основе всех этих э, размышлений э, я написал и такой пейпер для себя, для других э, «Future of democracy». И как раз э, э, пару слов из этого я могу сказать, особенно как раз по, по тому поводу, что в следующей неделе э, саммит э, Байдена будет происходить, я думаю, что это очень важно. Во-первых, э, когда мы говорим о демократии, я действительно являюсь оптимистом, хотя, конечно, нужно видеть и те проблемы, которые вот и вы говорили. Э, я бы сказал, есть две главные проблемы. Это, одно дело – это борьба демократии с авторитарными режимами, и как помочь людям, которые борются в таких странах, скажем, как в Беларуси, в том числе и в России, за свои демократические права, как западные демократии могут помочь таким, таким, в таких государствах, вот, обществу, достигать того, что они пытаются достичь и что им полагается. И, во-вторых, это проблемы, конечно, то, что мы можем назвать проблемой, уже в самих западных демократиях, проблемы популизма. Что мы тоже видим. И, и здесь ничего, так скажем, что-то особенного я не могу сказать. Популизм всегда является фактором, который живет свою жизнь. И из этого не надо делать каких-то трагических выводов. Если по почитать историю демократии, современной демократии, мы можем увидеть, что волны популизма, они повторя повторялись постоянно. Да, может быть, популизм может стать и очень опасным. Скажем, можно в этом видеть и, и, и то, что демократия может превратиться через популизм в какой-то авторитарный режим. но то, что мы видели вот в последнее десятилетие и в Соединенных Штатах Америки, и в некоторых европейских странах, я бы так не смотрел с такой боязнью. Во-первых, это последствия наверняка глобального финансового кризиса, который видели в восьмом 2012 году. И это проходит. И, и следующий мой оптимизм основывается не только на понятии того, что есть волны популизма, которые повторяются и проходят, но есть волны и демократизации. И я здесь всегда говорю, вот одна из первых книг, когда я пришел из физики в политику в 90 е годы, мне посчастливилось, что одна из первых книг, которая попала в мои руки, была Сэмюэл Гэнтингтон. Третья волна. Сэд Уэйв». И я всегда объясняю очень много того, что происходит как раз на основе этой книги. Из этой книги я беру и оптимизм. Ну, знаете, Гантингтон показал, что в 20 веке были три волны. Глобальные волны демократизации, конец 20-х, там, после Второй мировой войны вторая волна, и третья — это 80-е и 90-е годы. Мы являемся продуктом третьей волны. Но, как Гантингтон показывает, эти волны — они демократизации, они, они покрывают новые территории, но, как и океанская волна, она иногда не держится надолго, она возвращается обратно, и как раз вот я недавно перечитал, как раз вот когда писал свою, эту, э, свою статью про вызовы демократии, Future of Democracy, я еще раз полистал Хантингтона и увидел, что он очень хорошо объяснил еще тогда, что ждет э, демократию в России. Его, его, его вывод был очень простой. Те страны, которые первый раз покрываются волной демократии, демократизации, обычно демократия там недолго выживает. Но откуда мой оптимизм? Я уже сказал, что я пришел из физики. Физика – это почти математика. И если ты в физике видишь синусоиду, вот одна волна, вторая волна, третья волна, ты всегда ставишь вопрос очень простой. А когда придет четвертая волна? И по моему видению вот этого синусоиды, это десятилетие как раз и должно быть десятилетием, когда мы начнем видеть хотя бы признаки четвертой волны Хэнтингтона. Вот, вот на этом, на этом мой, мой основывается и, и, и оптимизм. Во-вторых, опять же, из наших вот всех обсуждений России, Россия переживает свои, не только вот, ну, волну демократизации, которая отошла, но вот как раз следующая неделя будет важна не только тем, что Байден делает саммит, но будет важна и тем, что это будет 30-летие Беловежских договоренностей. И Россия, как и, скажем, Франция после Второй мировой войны, Великая Британия после Второй мировой войны, Россия проходит процесс расхода империи. Последняя империя на европейском континенте. А расход империи, если посмотреть на французский пример, это очень болезненно. Ностальгия к прошлому и тому подобное, это, это опять же процесс, который требует времени, чтобы он прошел. И я думаю, что он проходит тоже. Так что давайте опять же с оптимизмом будет смотреть вперед. И э, в конце концов, э, когда мы говорим про демократии и авторитарные государства, конечно, у демократии должна появиться гораздо более ясная, эффективная и объединенная программа, как помочь тем странам, тем обществам, которые борются против авторитарных режимов. И здесь есть целый, целый ну, я бы так назвал несколько только вещей, о которых мы должны говорить. Во-первых, как западная демократия может приостановить хотя бы авторитарные режимы в их все более увеличимся, ну, такой жесткости по отношению к своему на, на, обществу. И здесь, конечно, санкции, они должны быть гораздо более эффективными и гораздо более направленными. Европа здесь отстает от Соединённых Штатов Америки. Действительно, очень сильно. Интересные э, дискуссии сейчас проводятся в Соединенных Штатах Америки в Конгрессе, где обсуждается закон с очень интересным названием – Anticleptocracy Act. Я бы желал, чтобы мы что-то похожее начали бы делать в Европейском парламенте. В этом направлении надо работать. Во-вторых, что очень важно в нашем европейском регионе, мы очень часто думаем только о том, как произойдет, ну вот как Ходорковский говорит, Black Swan Event, как, как привести Черного лебедя, mm -hmm. да, День Черного лебедя, когда перемена произойдет. Но мы забываем говорить о том, что для демократии очень важно не только вот этот день, черного лебедя. Но и что будет после этого? Как стабилизировать демократию? И здесь Европейский Союз должен быть гораздо более эффективным. Давайте да, давайте я немножко... здесь и останавливаюсь. Давайте, да, подвиж немножко еще. У нас все-таки пять панелистов. Спасибо, господин Кубелюс. Все-таки давайте еще в нашей дискуссии держать по крайней мере, в уме вот этот distinction да, между либеральными и нелиберальными демократиями то есть что касается инструментализации этого самого глобального альянса демократии, то есть туда будет входить, допустим, либеральная Швеция и нелиберальная Венгрия, как они реально смогут работать вместе, насколько будет инструментально это. Мы уже имели опыт, грустный опыт community of democracies, который исходил из из Вашингтона и в том числе National Domain for Democracy, много лет поддерживал на это поддерживал, тратились огромные деньги, свозились продемократические активисты со всего мира, ну а ВОЗ, собственно, и не там. То есть чем будет отличаться кардинально эта инициатива от предыдущих? Вот следующий наш спикер, Александр Морозов, научный сотрудник Карлова университета Прага, эксперт iSense, вы недавно в своей статье написали, что Россия и Беларусь выпадают из так называемого Альянса за демократию. Хотя в настоящий момент эта инициатива находится в ранней фазе, перспективы не ясны, однако важен сам факт того, что Альянс прочерчивает, согласно вам, Александр, политическую границу в Восточной Европе по одну сторону России и Беларусь, по другую сторону Украина и страны центральной нормы. Ну, вот в контексте э, кризиса с мигрантами, о котором вы тоже очень много пишете, Александр, э, ну, мне кажется, не очевидно: вот эта вот линия, потому что, собственно, этот кризис вызывает проблемы и в демократиях Центральной в Европе, в том числе в Чехии, где вы находитесь. Вот Хотелось бы услышать от вас о ситуации с демократиями в Чехии, что происходит и так далее. Не приведет ли этот очередной вот кризис на границе к сворачиванию либеральной демократии в других странах? Мы уже видели, что это происходит в Венгрии, это происходит в Польше, частично в Чехии. И хотелось бы, чтобы вы поговорили об этом в контексте активных мер Российской Федерации в этих странах. Спасибо. Я, во-первых, хочу начать с огромной благодарности Андрею Сукубелесу. В этой аудитории, ну, наверное, многие знают, но это надо еще раз сказать здесь сегодня, что в 2021 году уходящем он сделал беспримерно много для, для нас, для тех, кого можно назвать продемократическими силами, российскими продемократическими силами, потому что по его инициативе, практически по его инициативе, была собрана группа, о которой он говорит в Европейском парламенте депутатов Европарламента, которые интересуются Россией ситуацией России после начала разгрома гражданского нового разгрома гражданского движения, резолюция Европарламента, которая была подготовлена. Для нас является большим событием, потому что Андрей Скубелис и его коллеги они собрали в эту резолюцию все то, о чем мы говорили, все, что мы могли предложить до этого. Я имею в виду мы это не, не только форум, а разные российские спикеры, группы. И в этой резолюции упоминается и поддержка независимых медиа со стороны Евросоюза российских. И даже, даже услышана идея о создании на, на русском языке образовательного учреждения в Европе, которое могло бы принимать тех, кто бежит от репрессий, и это была бы важная опция для нас. Uh, и Андрей Кобелес выступает, ну, как бы, так сложилось теперь, шерпой, как бы, э, шерпой э, рос, российской беды, российского горя 2021 года э, на европейской сцене. И э, говоря о Чехии, я хочу здесь э, сказать, вы, наверное, знаете об этом, что после того, как возникла группа депутатов в Европарламенте, в Чехии 17 депутатов и сенаторов, то есть членов парламента и сената Чехии тоже объединились в такое неформальное общество «Друзей свободной России». И у нас возникает новая ситуация сейчас, когда заново в Европе нас спрашивают, как бы, чем помочь, что вы можете сделать, как должен строиться диалог. И я почему об этом сейчас говорю? Не только потому, что я благодарен Андресу, но потому, что, когда мы говорим о месте России вот в этой новой возникающей э, идее, да, о которой э, Слава Иноземцев на первой сессии правильно говорил, что мы смотрим с осторожным оптимизмом на инициативу э, на, на, на саммита Альянса Демократии и вообще формирование этого альянса, но со сдержанным, но оптимизмом. И э, для нас очень важно, в каком положении Россия оказывается в этом контуре? Понятно, что в данный момент как бы Россия вместе с Китаем и Саудовской Аравией находится в том списке, который сказать, не попал в состав Альянса демократии. Безусловно, значит, можно по этому поводу испытывать злорадство, ну как бы так сказать, что вот как бы, да, и Россия теперь вместе с Саудовской Аравией. Но бесценна позиция Андреуса, который говорит, что, так сказать, здесь не место для злорадства, это беда на самом деле, что после 30-летия постсоветского транзита наша страна, я здесь выступаю не от имени Чехии, конечно, а, а как российские журналисты и российский политолог, она, значит, вычеркнута из списков по совершенно четким основаниям. И в этом э, случае встает вопрос тогда: хорошо, Кремлевский режим из этого списка вычеркнут, но мы-то не вычеркнуты. Мы являемся продемократическими силами. И если э, на саммит демократии, что совершенно правильно приглашена Светлана Тихановская, это для нас тоже большое событие. Э, это важно, что она будет в этом участвовать, пусть и на полях этого форума. Но, тем не менее, и для нас важно тоже э, участие в этом. Это первое, что я здесь хочу сказать. Второе. Почему, э, почему сдержанный оптимизм? Не только потому, что, как правильно сказал Андрюс, требуется заново прочерчить основание сопротивления демократии новым тоталитарным и авторитарным режимам. Это большой вопрос, потому что... Те старые схемы разделения как бы, между авторитаризмом и демократией, которые сложились еще в послевоенный период, во времена Холодной войны, они совершенно ясно сегодня не работают. Картина мира усложнилась. И мы здесь обсуждали на предыдущих секциях, что современные режимы иначе манипулируют общественным сознанием, имеют иные инструменты для того, чтобы значит, укреплять свою власть и тянуть ее как можно дольше. И поэтому э, это разделение требует нового подтверждения. В этом смысле слова важно. инициатива это Байдена была бы или не Байдена, э, но то, что она своевременно, в этом, конечно, нет сомнений. И э, хочу напомнить вам, что на первой сессии нашей Елены Лукьянова, наш замечательный коллега и друг, она ведь, э, вместе с э, Владиславом Иноземцевым поставили неимоверно тонкие и сложные вопросы, которые обсуждаются сейчас в этом контексте. Это не те вопросы, которые связаны с противостоянием авторитаризму, а те вопросы, которые действительно обсуждаются в течение десяти лет европейскими интеллектуалами. Первый вот этот вопрос. Да? А какова концепция прав человека? В новом, в новом мире, да, то, поскольку мы видим, как э, идет существеннейший спор, полемика о э, обоснованиях концепции прав человека. Это то, о чем говорила Лена, и я хочу это поддержать, потому что мы видим эту дискуссию. И второй момент. А что э, значит, с цифровыми возможностями современного мира? И как демократии должны ответить или выработать позицию в отношении контроля над персональными данными и, главное, использование этих данных, о чем справедливо здесь говорил на первой сессии, и Мария Снеговая это поддерживала, мы видим, что использование больших данных представляет угрозу, потому что это открывает путь совершенно иной работе с сознанием, с сознанием человека. Если старые демократии опирались на аргументацию, да, на логику аргументации демократических процедур, то сегодня и для больших демократий встает вопрос, а с помощью этих биг бигдата мы манипулируем собственным населением или нет? И если да, то где этому предел? Вот такой контекст э, этого саммита, который начинается, 110 стран, насколько я понимаю, в нем участвуют. И, наконец, в конце я хотел бы сказать, мы, конечно, сегодня, может быть, взволнованы в этой аудитории тем, что Байден переговорил с Путиным второй раз э, после шестимесячного перерыва. Но, однако, ну вот мне сейчас сказали, что уже переговорил, что разговор состоялся. Э, понятно, что накануне этого саммита такой разговор должен был состояться, но... Э, в этой аудитории и в нашей среде, в российской оппозиционной среде принято и часто очень как бы, крайне негативно высказываться о Западе, его позиции, о слабости Запада, о неспособности Запада что-либо сделать. Но я всегда занимал иную позицию. Я считал, что мы сами, мы сами, как правильно сказал здесь Мантас Адаменос, мы сами э, хотим быть теми переменами, которые мы хотим видеть. Если мы сами не можем предложить этого ответа демократии на современные вызовы, то ждать нам как бы, этого ответа не от кого. Напрасно возлагать надежды на какой-то воображаемый Запад, который значительно умнее нас и может сформулировать те необходимые альтернативы для того, чтобы демократия, республика и сами политико-философские основания нашей жизни сохранялись дальше и сохраняли энергию. Поэтому я бы сказал, что мы должны занять такую позицию. Саммит демократии. Это неплохой, хороший шаг, особенно на фоне того, что Владимир Путин э, рассчитывает дальше эксплуатировать организацию объединенных наций в своих интересах. А многие старые организации международные э, теперь уже не справляются, как мы как видим, АБСЕ, например, с теми возможностями, которые у них были раньше. И на этом фоне необходима новая энергия. Вот в таком контексте происходит сегодня событие, ради которых мы собрались на, на эту панель. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, при Дональде Трампе такого саммита сложно себе представить, чтобы он был организован, и его собственно и не было. Зато при Дональде Трампе все помнят этот вот саммит в составе самого Дональда Трампа, саудовского короля и Мухаммеда Альфиси, так его зовут, Альфиси президента. Президента Египта, Смелани, вы знаете да, эту фотографию, где они все держат руки на земном шаре. И все помнят инсинуации Дональда Трампа по поводу Крыма, чей Крым, ну, собственно, как говорил Трамп там, слишком много людей говорят на русском, наверное, нужно задуматься о том, чей он по праву. Все помнят эту совместную пресс-конференцию Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки и так далее. Сладится впечатление, что для Дональда Трампа Владимир Путин был по своей сути намного ближе, чем та же Ангела Меркель, и он часто об этом говорил. И, собственно, сейчас мы видим, что в 2024 году республиканцы готовят серьезный очень реванш, подминают под себя целое руководство на уровне штатов, политическое руководство и так далее. Все это построено так называемой big lie, большой лжи, то есть о том, что якобы в 20, то есть на выборах последних президентских демократы украли республиканцев победу. Наш следующий спикер. Альфред Кох, публицист, заместитель представителя правительства Российской Федерации в 1997 году, часто комментирует, в том числе, американскую повестку дня, сравнивает Байдена с Трампом. И я подозреваю, что во многом, наверное, не согласен со мной насчет того, что Дональд Трамп является собой серьезную жизненную угрозу не только американской демократии, но и либеральной демократии в мире в целом. Вот Что называется, prove, prove me wrong, если вы со мной не согласны. Да я даже спорить не хочу. Честно говоря, я так чувствую ваш ночной кошмар это Дональд Трамп. Я вам сообщаю, что он уже полтора года как не президент Соединенных Штатов. Вот. Поэтому давайте обсуждать Байдена, который, так сказать, 8 лет был вице-президентом, и весь киевский кризис, в общем-то, это в том числе дело его рук, вытноси его вице-президентом. Вот. Кстати, напомню вам, что Дональд Трамп помогал Украине значительно серьезнее, чем Трамп, и чем Байден до и после, так сказать. и даже сейчас, когда он президент. Да, 60 миллионов поддержки там, и 25 джевелинов – это все, что э, Америка нашла. Напомню, что Афганистан, она в общей сложности, оказал помощь на триллион долларов. Вот, поэтому э, расстаньтесь уже с этим своим ночным кошмаром, живите современностью и думайте о будущем. В будущем Трампов никаких не будет, будут другие президенты Соединенных Штатов. Вот, э, поэтому я вот на тему сказать, Трампа вообще не хочу э, время тратить, я просто хочу… Э, Поговорить действительно о глобальном альянсе демократии, то есть о теме нашей э -э -э -э сессии. Я долгое время, как и вы все, думал, что демократия и свобода – это синонимы. И э -э мне хотелось бы верить, что это так и есть. Но на сегодняшний день э -э я, не, я, я боюсь, что это начинает становиться не так. И мне очень горько констатировать, что демократия, она остается, а свобода, она уходит. И нужна ли нам демократия без свободы, это большой вопрос, о котором нам всерьез нужно подумать. Потому что в демократических странах, если так сказать, определять демократию просто, да, это власть народа, Система волеизъявления народа остается, к власти приходят правительства, избранные этим народом, но свобода уменьшается. И все мы это видим. Во-первых, свобода уменьшается, потому что у народа появляется желание обменять свободу на безопасность. Можно привести массу примеров этому, но самый яркий пример – это то, какое от народа, народ требует от правительств политики в области борьбы с эпидемией ковида. Там совершенно четко прослеживается «давайте, заберите нашу свободу, дайте нам безопасность». Вот. Я напомню вам выражение одного из основателей Соединенных Штатов – Бенджамина Франклина о том, что народ, который обменяет свою свободу на свою безопасность, рано или поздно потеряет и то, и другое. Вот. Поэтому народ готов потерять свободу ради собственной безопасности, и это меня очень пугает. И э, надо заметить, что это не правительство генерирует этот запрос, это народ генерирует этот запрос, а правительство просто исполняет волю народа. И в этом смысле демократия работает. Только как демократия в данном случае работает против, безоп... против свободы. И я повторю, сказать, свой сказать, свои вопросы. А нужна ли нам демократия без свободы? Второе – это, конечно, борьба со свободой слова. Freedom speech, первая поправка, сказать, она существовала там задолго до появления Соединенных Штатов. Она сама произвольно и по собственной воле вытекает из самого принципа свободы, да, и в этом смысле, конечно, знаменитое выражение, которое приписывают Вольтеру, состоит в том, что я ненавижу ваши взгляды, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы могли их свободно высказывать. Сегодня народ говорит, нет, я ненавижу твои взгляды, заткни свой рот. Вот. И это выражается во многих вещах, это выражается во многих вещах, это выражается, например, в польском законе, о запрете утверждения, что поляки участвовали в Холокосте. Вот. Это в том числе и, извиняюсь, конечно, но в уголовном преследовании за отрицание геноцида армян. И так далее, и так далее. Ты, ну, ты ненавидишь мои взгляды, но дай мне их свободно высказывать, хочется сказать. Нет, я ненавижу твои взгляды, я посажу тебя в тюрьму. Вот. И в этом смысле не так уж нелепо и необычно смотрится, сказать, российская норма в Конституции о том, что нельзя сравнивать Гитлера со Сталиным и ставить их на одну доску. А чем, собственно, это отличается от всех других способов затыкания рта, которые, так сказать, задолго до Путина стали исповедовать в демократических странах, в этом самом альянсе демократии. Я уж не говорю про переписывание истории, которое началось в Соединенных Штатах, где там отменяется День Благодарения, День Колумба переименовывается в Дни там, Народов, и там свергаются одни статы, воздвигаются другие и так далее, и так далее. Но вот предыдущая сессия была посвящена как раз переписыванию истории. Так кто же, так сказать, чем тогда эти демократии отличаются от того авторитаризма, если те и другие занимаются переписыванием истории? Если те и другие занимаются затыканием рта, и те и другие обменивают свободу на безопасность. Я когда был молодым человеком, нам на уроках марксизма-ленинизма в университете очень подробно описывали, говорили, что западные демократии больше делают так сказать, акцента на, на, на там, гуманитарных правах, а вот мы, социалистические страны, больше делаем акцент на экономических правах человека на социальных его правах, и поэтому у них там все время там свобода слова, свобода демонстрации, а у нас там право на жилище, право на медицинское обслуживание и так далее. Я смотрю, как трансформируется наша замечательная западная демократия. Они все больше говорят право на здравоохранение, право, так сказать, это, это неотъемлемое право человека. Я когда читаю Декларацию независимости, я, так сказать, узнаю, что человеку изначально дано право на жизнь, право там, на свободу и так далее, и так далее. Оказывается, ему еще изначально право на бесплатное медицинское обслуживание дано, право на жилье, право на то, чтобы так сказать, его считали так сказать, достойным членом общества, несмотря на то, что он этому обществу ничего не дает. Вот. И, и так далее. И в этом смысле тоже возникает вопрос, а в чем тогда отличие? И я много много бы на эту тему мог еще рассуждать но здесь вот еще одна очень опасная тенденция, мне кажется, происходит это то, что идет эрозия третьей власти, судопроизводства потому что вся западная демократическая система судопроизводства, мало того, что строилась на независимости суда но еще и так или иначе на неких фундаментальных принципах римского права основой которого была, так сказать презумпция невиновности на сегодняшний день презумпция невиновности Демонтирована. Демонтирована. она прежде всего была самими государствами демократическими, когда отменили презумпцию невиновности в налоговых преступлениях. Теперь она, так сказать, ползуче распространяется на все другие составы преступлений, и теперь она заменяется фактически презумпцией правоты жертвы. И человек без всяких доказательств еще до того, как суда, он постал перед судом он уже подвергается наказаниям, он уже подвергается репрессиям, он уже подвергается обструкции, и фактически это происходит э, самосуд. Я вам напомню случай с Кевином Спейси, которого, так сказать, обвинили в каких-то преступлениях, ничего доказано не было, но его выгнали с работы, и компания, которая, так сказать, убрала его из сериала «Карточный домик», теперь требует от него, так сказать, компенсацию убытков 30 миллионов за недоказанные преступления. Но она понесла убытки и требует от него этих, компенсации этих убытков. И говорят, ну а как, вот без суда, так сказать, теперь этот суд точно присудит ему этот убыток, потому что он реально его нанес, без всякого, так сказать, доказательства его преступления. То есть торжествует по полной программе презумпция правоты жертв, всякой презумпции невиновности. Демонтаж таких фундаментальных основ правосудия чреват непредсказуемыми последствиями. И в этом смысле, когда мы смотрим, на ну, такое правосудие, ну, имеем ли мы право, так сказать, осуждать путинское правосудие? Нет. Но, понять в чем дело? Дело в том, что, так кто-то говорит, что имеет, кто-то говорит, что не имеет, но в любом случае эрозия фундаментальных свобод в этом самом альянсе демократии, к ему и я принадлежу, она не может не пугать и, в общем-то, сильно, во всяком случае, у меня сильно подрывает ощущение собственной правоты. У меня такое ощущение, что я являюсь некой пешкой, так сказать, которую случайно волею, так сказать, обстоятельств, судьбы и каких-то случайных обстоятельств просто закинула в этот окоп. И я вынужден воевать на этой стороне. Но у меня нет ощущения правоты, что я, так сказать, воюю за принципы, которые действительно мне дороги. А мне дороги принципы свободы. Мне не нужна демократия без свободы. И если, так сказать, эти демократии перестают генерировать все новые и новые, так сказать, флюиды свободы, если они отказываются от этих принципов, причем сознательно, и под это, так сказать, целая софистическая демагогия подводится, то... Так ли уж нужно бороться с другими, сказать, э, э, э, диктатурами, э, которые, в принципе, так сказать, не так, точно так же отступают от принципов свободы, как и мы. Поэтому мне хочется э, понять, э, можем ли мы восстановить э, механизм демократии так, чтобы он снова, сказать, работал на поддержание принципов свободы. Или нам то, что происходит, и отказ от фундаментальных принципов свободы, является некой генеральной линией, и мы должны с этим смириться. И считать, что это нормально, закономерно, и это приведет к тому, что мы станем счастливыми. Спасибо, Александр Иванович. Давайте идем дальше. Ну и на самом деле Вы действительно сказали правильную вещь. С того, с чего вы начали, сказав, заметив, что летальная помощь Украине была действительно дана во время республиканской администрации, это говорит о том, что ситуация полна, как жизнь в целом, противоречий и таких парадоксов, хотя я... Справедливости, Я должен сказать, что а, жевелины были даны Украине вопреки воле, э, вопреки воле Трампа, да. Ну, ну мы ничего, ничего. Ну, слушайте, трамп derangement синдром, вы знаете, да? Я, не, я им болею, я это признаю. Я, наверное, не единственный здесь. А, ну да. Возвращаясь все-таки к повестке нашего дня и э, продолжаем говорить о э, демократии. Давайте передвинемся еще немножко вот, на юго-восток. Вот следующий наш э, выступающий это мой коллега. Тарас Березовец, политолог, журналист и, если для кого секрет, соведущий одной из популярнейших международных программ на украинском телевидении, программа «The Week» на телеканале «Прямый». Тарас, и ты, кстати, и ведущий вот недавно открытого и очень популярного YouTube-блога, если вы еще не присоединились, обязательно включайте свои телефоны и подписывайтесь на Тараса, вы не пожалеете. Тарас в своем YouTube-блоге в том числе пишет и говорит много про так называемую новую берлинскую стену, которая... ты утверждая, что она вполне реальна в контексте этого мигрантского кризиса, который мы видим на границе э, Польши и Беларуси. И также хотел бы все-таки услышать от э, тебя оценку состояния демократии в Украине. В Украине э, многие здесь считают, вот, господина Зеленского и его пресс-конференции, глотком свежего воздуха. Такое, понятно, невозможно сейчас в России. С другой стороны, многие считают в Украине, в том числе канал, где мы с Тарасом работаем, что э, при Зеленске устраивается чуть ли не какая такая вот диктатура чуть ли не новый какой-то э, э, путинизм э, с другой стороны есть элементы ксенофобии и гомофобии в украинском обществе которые иногда вот на них посмотришь и подумаешь не, начинают ли отзеркаливать украинцы некоторые украинцы некоторые политические силы путина и тогда для чего евроинтеграция не не фикция ли это вообще тарас пожалуйста добрый день уважаемые друзья Питер, тебе не удастся вытянуть меня на, на дискуссию ни о Трампе, ни о Зеленском. Мы не будем сегодня это обсуждать. Меня зовут Тарас Березовец. И мне, как украинцу и как кремчанину чрезвычайно приятно быть сегодня здесь. Я вчера посмотрел, ровно 4 года назад, 2 декабря 2017 года, я впервые приехал как раз на второй форум «Свободной России». и Меня привез сюда мой друг, депутат Госдумы Илья Пономарев за что ему отдельная благодарность. И я хочу поздравить сегодня Гарри Каспарова, я хочу сегодня поздравить и Ивана Тютрина. Вот посмотрите на вот эти две единицы, которые сейчас на экране. Это означает только то, что Форум Свободной России зашел на второй круг. Это уже второй десяток форума и это, собственно говоря, ответ тем скептикам, которые еще недавно говорили о том, что все мигрантские организации в отрыве от России рано или поздно, но чаще рано, умирают. Мы можем сегодня точно поздравить форум Свободной России и всех нас, всех наших гостей, спикеров, наших модераторов с тем, что все продолжается, эта история продолжается. Но безусловно. Принимаю участие в сегодняшней панели с такими звездными авторитетными экспертами, очень сложно быть оригинальным, но я попробую тут использовать несколько цитат опять же, в изложении перекрученном, поскольку, если мы говорим о Владимире Путине, как фронт менее одном из скажем, звезд, рок-звезд этой сцены диктаторов. Известное высказывание Томаса Джефферсона о том, что дерево свободы должно время от времени поливаться кровью патриотов и тиранов. Владимир Путин переначал эту цитату, изложив, ну опять же, в моем изложении, безусловно, что дерево тирании нужно время от времени поливать кровью патриотов и идиотов. Ну, патриотов, естественно, в кавычках, а идиотов без всяких кавычек, поскольку путинская машина насилия, путинская машина смерти, она не может существовать, как мы понимаем, без идиотов, которые являются одновременно и топливом, а с другой стороны и первыми жертвами этой самой путинской машины насилия. Вы знаете, я заканчивал в свое время самый престижный военный колледж в Великобритании, который называется Королевский колледж оборонных наук, он находится буквально в двух шагах. От Букингемского дворца, его заканчивает вся э, высшая военно-политическая элита э, Британии. И его прошлое название «Имперский военный колледж». В принципе, эта идеология остается там всегда. И вот самый главный принцип, э, которому учат всех э, э, кадетов этого колледжа, он заключается в том, что любая успешная система, система я не говорю демократия, строится на трех принципах. Prosperity, security and stability. То есть это... Благосостояние, безопасность и стабильность. Никто не говорит о свободах, никто не говорит о демократии. И парадокс заключается в том, что именно нынешняя система нарушенных сдержек и противовесов, изоляционизма растущего, в первую очередь вызванного пандемией, доказывает успешность моделей этой самой благосостояния безопасности и стабильности, которая предлагает не демократии, а автократии. И самый яркий тому пример – это пример коммунистического красного Китая, который показал, самое, наверное, одни из самых эффективных и высоких темпов борьбы с пандемией в условиях ограничения свободы слова, в условиях ограничения демократии и в условиях максимальных репрессий в отношении прав человека. И это ли не самая лучшая реклама автократия в мире? Более того, западные СМИ западная свобода слова – используя свои появившиеся огромные мультипликационные возможности социальных сетей, новых платформ вроде ТикТока и Ютуба, делает из тиранов и диктаторов рок-звезд, которые становятся намного более яркими выпуками и привлекательными, как это ни парадоксально, для э, жителей западных демократий. Мы наблюдаем не просто инфляцию ценностей и принципов Запада, мы наблюдаем процесс обмена ценностей на денежные знаки и безопасность, с которым значительная часть западных обществ готова согласиться. Поскольку если речь идет о безопасности, в условиях, опять же, страха, паники, которая очень часто провоцируют new медиа так называемая новая медиа и средства массовой информации, Люди становятся намного более управляемыми. Мы должны, мне кажется, главный урок, который мы должны вынести для себя, это перестать уповать на некий коллективный запад, поскольку этот запад существует разве что в представлении и фантазиях Владимира Путина. Нет никакого коллективного запада, нет никакого коллективного разума э, этого самого запада. Более того, политика, которую сейчас демонстрирует страна, являющаяся в представлении значительного количества э, людей на этой планете, Соединенные Штаты Америки, флагман этой самой демократии. Показывает противоположную тенденцию обмена мультинациональных структур, многонациональных структур, обмена на двусторонние, максимум трехсторонние отношения. И самый яркий пример этого, то, что Америка, которая начала терять, вот здесь первый раз помню Трампа и последний, наверное, Питер которая начала терять веру в многонациональный союз еще при Дональде Трампе, и мы видели эрозию НАТО впервые, которая а -а -а. начала происходить именно при Трампе, но эту же самую эрозию радостно продолжил нынешний президент Джо Байден, которого сейчас к своему ужасу многие леваки, включая тебя, Питер, начинают подозревать, они начинают что-то подозревать, что с Байденом что-то не то, потому что Байден, оказывается, является самым, Ярким продолжателем и ярым продолжателем идей Дональда Трампа. Вот второй раз вспомнил его. И именно поэтому не при Трампе, Питер, а при... Кстати, может быть. У них такой симбиоз. Байден начинает, Трамп продолжает, потом Байден опять. Так вот, именно Байден, а не Трамп, Питер, отказался, по сути, от идеи глобального доминирования НАТО, перейдя на идею трехстороннего союза, окус или аукус, который включает в себя Австралию, Великобританию, Соединенные Штаты Америки. Это именно отказ и неверо, неве, неверование. Бартану французов при этом. Администрации. Ну вот еще один пример да, того, как поступают. Неверы, неверование американской политической элиты в то, что многонациональные союзы в 21 веке, в эпоху пандемии, могут стать эффективными. Если мы проводим параллели с тем, что происходит сейчас, мы можем вспомнить известное высказывание о том, что никто не хотел Первой мировой войны, но в то же время все понимали, что избежать ее было невозможно. Джордж Оруэлл писал о том, что в 1934 году я предполагал, что между Германией и Англией так его изложении будет новая война. В 1936 году я в это уже свято верил. В отличие от большинства так называемых экспертов, потому что они не могли не столкнуться в войне. Если мы говорим о эпохе, которую сейчас переживает человечество, здесь очень много параллелей с так называемым черным средневековьем. Черное средневековье, напомню, 1347-1353 годы. Это эпоха черной чумы не только в Европе, но и во всем мире. Какие же причины послужили этой самой эпидемии, если мы проводим параллели? Это был экологический фактор, это огромное было перенаселение, перенаселение городов, миграционный кризис, который привел к распространению этой самой чумы. И, наконец, самое главное, прекратила ли эта чума военные конфликты? Историки дают однозначный вывод. Нет, черная чума не только не прекратила... Эти военные конфликты, а наоборот, способствовало их новому развязыванию и витку. Столетняя война между Францией и Англией на тот момент, война Генуи и Византии, гражданская война в Испании, которая в этот момент продолжалась. Наконец, это все мы наблюдаем абсолютно сейчас. Более того, мы видим, что фактор пандемии играет стимулирующую роль для развязывания новых военных конфликтов, поскольку страны Уходящие в глубокий изоляционизм, в первую очередь ведущие страны Запада, не имеет возможности более останавливать эти конфликты. Я уже заканчиваю одну минуту. Заканчивать эти конфликты на, по периметру этих самых демократий. Вот самый яркий пример, с которым мы можем Питер, с тобой привести, это конфликт. Азербайджан и Армении, новая Карабахская война или 44-дневная война, которая была начата именно в тот момент, когда меньше всего было возможности у Запада в эту историю вмешаться. Это будет говорить о том, что пандемия будет провоцировать новые военные конфликты. Я уже заканчиваю. И что будет провоцировать, уже возвращаясь к берлинской стене, что будет провоцировать эти конфликты? Это исключение автократий и тираний из круга общения с цивилизованным миром, оно будет только повышать, к сожалению, их агрессивность, что в свою очередь повышает не просто риск, а приближает срок построения новой Берлинской стены, которая уже по сути неизбежна, и которая сейчас отделит страны Балтии, отделит страны э, Центральной Европы от таких автократий, как Путинская Россия или... Лукашенковская Беларусь. И эта стена, она уже возводится в наших глазах. Спасибо за ваше Очень внимание. хочу услышать нашего следующего спикера. Ну, во-первых, не любитель Трампа не равняется любитель Байдена или демократ. Это во-первых. Во-вторых, Тарас, по поводу Украины, может быть, прокомментируешь пару слов? Считаешь ли В вопросах уже? Потерять. Окей, окей. Идем дальше тогда. И следующий наш спикер, Том Палмер, является... Вице-президентом по международным программам фонда Atlas Network, старшим научным сотрудником Института Катона. Друзья, тут все, кто не понимает по-английски, уже вам Александр сказал с начала, одевайте наушники. I'm going to be switching to English right now. Том, uh, welcome. Том uh, re represents a, a very prestigious Cato Institute, which is considered libertarian in its general outlook. Uh, as a commentator, you uh, are a proponent of... Uh, вы поддерживаете федеральные общества, вы комментируете демократии, автократии, автократический популизм. Вы также говорили о том, что автократия, и вы говорили это в контексте того, как Китай борется с пандемией. В вашем понимании автократии не могут построить хорошую экономику. И so, это смысл одной из ваших научных статей. Я хочу узнать от вас, стоит ли нам беспокоиться о том, что происходит в Америке, как это повлияет на перспективу либеральных демократий в ближайшие годы. Большое спасибо за введение, за то, что вы меня представили. Более 30 лет назад я провел время в СССР, и я привез документ, который было сложно достать тогда. Привозил книги, деньги и переводил книги и учебники. К сожалению, я лучше выучил венгерский, чем русский, поэтому я прошу прощения, я буду говорить на английском, мое обращение будет на английском. Была, была до этого дискуссия о авторитарном оптимизме, пессимизме. Я не могу сказать, что я оптимист. Мы должны быть настроены на защиту либеральных демократий, которые включают в себя... Свободы, свобода и демократия это неотделимо, потому что они сейчас подвергаются огромному риску. Мы можем столкнуться с, с угрозами. Вы слышите, о чем говорит Марин Ла Пен, Что говорит? Она в отношении Путина. В Венгрии, с другой стороны, дружески настроена настроенная к Путину правительство. Да, их ограничивает НАТО, конечно. Но мы видели, что Путин держит Орбана на поводке. Помните, когда они пошли на кладбище в Будапеште? Это была очень опасная ситуация для Орбана, но он знал, что хозяин дернул за поводок и послушался. Видим, что происходит в Испании. Я был в Испании в начале медии недели. Я там встретился со многими политиками в Мадриде. И вот самая популярная пар партия это ВАКС. Не знаю, как их обозначить. Это ультранационалистические партии. А с левой, Подемос, мы можем и Моис Паис, и они еще более коммунистически настроены, чем Подемос. И это те партии, которые выталкивают демократический центр со всех сторон. И далее, что происходит в Южной Америке, в Перу, в Сальвадоре, в Мексике. Я немного поговорю и о США, потому что... Наверное, я буду ближе э, по взглядам к нашим модераторам э, в этом смысле. Позвольте мне начать напоминание о том, что сейчас администрация не Рональда Рейгана, не Картера, не Буша, не Клинтона, фокус внешней политики США довольно резко сместился. И теперь меньше внимания уделяется продвижению демократии, чем в 60-х, 70-х, 80 -х, -х. И также меньше внимания уделяется сохраняющейся угрозе либеральной демократии, продвигаемой Кремлем. У меня не крайние взгляды, но я вижу, что Кремль задействован во многие эти типа, популистические движения, поляризация, финансовая поддержка крайним партиям, крайним правым и крайним левым в то же самое время. Потому что враг у господина Путина и его круга – это либеральная демократия. И ему не важно, что ее убьет? Враг – это сама либеральная демократия. Тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2013 году призвала к повороту во внешней политике США когда сказала, что одной из важнейших задач американского государственного строительства в, в течение следующего десятилетия будет зафиксировать существенно возросшие инвестиции дипломатические, экономические, стратегические и другие в Азиатский океанский регион. И этот поворот отложился даже при администрации Трампа, отчасти из-за того, что Трамп выбрал Китай в качестве врага, удобного врага, не из-за военных или геополитических инициатив. Ему это все не важно. Он выбрал Китай из-за китайского экспорта потребительских товаров и его незнания, непонимания экономикам. И также угрозам вмешательства Кремля. Каковы последствия? Как следствие, не стоит ожидать значительных дополнительных военных или других обязательств, или даже внимания к кремлевским злоупотреблениям. Никакого внимания со стороны США при этой администрации. И имейте в виду, что следующая администрация... Вы можете не согласиться, конечно, со мной, что следующая администрация может быть повторением предыдущей. Да, Дональд Трамп может снова победить, либо честным путем в коллегии выборщиков, либо с помощью медленного государственного переворота, который он организует на уровне штатов, замещая госсекретарей которые, и тех, которые Отвечают за подсчет данных на тех людей, которые ему э, лояльны. Он заменяет каждого республиканца, который подсчитывал голоса и сказал, что я голосовал за тебя, господин Трамп, но ты проиграл. Все такие люди уже ушли, все до единого. И их замещают люди, которые дали клятву не Конституции, а одному человеку, Дональду Трампу. Он является эпидемией вот этого авторитарного тренда. Давайте подумаем, что будет, если он опять вернется. Я не говорю, что так и будет, но это вполне возможно. Он восхищается Путиным, он восхищается его мужеством, как он общается с прессой, с критиками, и он постоянно это подчеркивал. И все, кто не знает, что Трампу нравится Путину, Путин, то они просто не слушали Трампа. Мы должны быть открыты и понять то, что происходит. Таким образом, при администрации Байдена и того, кто придет ему на смену, европейцам, безусловно, необходимо принять меры по обеспечению собственной обороны, защиты своей демократии. Давайте просто будем реалистами. Я думаю, что, честно говоря, европейцы должны увеличить расходы на оборону. и, Да, Пятая статья. Действительно, Трум, Трамп сказал, что если будет нападение на страны Балтии, что вы сделаете? А мы, мы, наверное, будем помогать или нет. Я решу. Но по договору они обязаны прийти на помощь. Он сказал, может быть, нет. И это показывает вам, что можно ожидать от Трампа. Страны Европейского Союза должны показать свою приверженность договору НАТО, и они должны все ясно понимать, что четвертая статья может быть введена в, виде, в контексте угрозы целостности территории. Меня шокирует военный бюджет НАТО и стран-членов очень мало стран достигли 2% ВВП на оборону, что являлось целью НАТО. Этот показатель был определен в парламенте, в парламенте НАТО. А такие страны, как Бельгия, Германия, Дания, они очень отстают от этого определенного показателя, от этой определенной цели. Но надо иметь в виду, что США не обязательно придет к вам на помощь. Другой вопрос – это вопрос дезинформации, который исходит не только из Кремля, но и из Ирана, Тегерана, Пекина. И других стран. Очень мало делается по борьбе с дезинформацией. Дезинформация и разложение истины остаются проблемами и угрозами либеральным демократиям. Плюс гибридная война, все это продвигает поляризацию, и люди приходят к ненависти к своим соседям. И это специальная стратегия, направленная на уничтожение демократии. Что же с этим делать? Честно говоря, не у кого нет ответа. Если ввести цензуру, то это поддерживает авторитарные режимы. А Даже если задаешь задание студентам в университете определить фейковые и новости и stories, найти реальные новостные истории, результат этого задания очень плохой. Когда на контрольной надо студентам вот, сделать выбор, они делают неправильный выбор. То есть их выбор после прохождения курса обучения в университете еще более неправильный, чем те, кто вообще не обучался по этой теме. Что касается глобального альянса демократии, то хорошо. Я думаю, хорошо, что бывший премьер-министр Дани Андерс Фок Расмусен и другие провели инициативу в организации такого форума. Но я боюсь, что часть усилий будет просто потеряна, потому что она будет рассеяна в других вопросах. Я вам представлю пример. Президент Байден обещал перед выборами, он сказал, что чтобы противостоять российской агрессии, мы должны поддерживать военный потенциал Альянса в хорошем состоянии, одновременно расширяя его возможности и так далее. И все это звучало как реальный фокус на серьезную группу. Но потом он добавил еще целый список э, тем, э, изменение климата, контроль за инфекционными заболеваниями и так далее. Я не говорю, что это не проблема, но это не должно быть в том же самом списке проблем как и проблемы, которые связаны с тем, so чтобы защитить example, э, демократию. Например, борьба с коррупцией э, связана с нелегальными, э, с теми странами, где можно избежать nothing, налогообложения. Как это связано с демократией? Никак. США также продвигала и введение одного корпоративного налога. Может быть, это хорошо, может быть, это и плохо, но я не думаю, что Ирландия, которая является основным, основной страной, которую наказали, представляет серьезную угрозу для либеральной демократии. Это абсурдно. И мы увидели последствия. Другие повестки занимают первое место в этом альянсе демократии. И это то, чего я опасаюсь. Это перечеркнет все усилия, и больше внимания будет уделяться корпоративному налогу, чем тем реально жизненно важным вопросам, которые необходимы для защиты демократии. И поэтому я немного пессимист, что касается результата, потому что вот именно другие повестки просто заберут свое внимание. Какой мой вывод? Мой вывод заключается в том, что США следует ожидать красивых слов, очень красивых слов. Но я думаю, что вам не стоит ожидать действий, честно говоря. И если будет президент Трамп, Трампа, то ожидайте, что его администрация будет работать с Кремлем против демократии. Почему? Потому что предыдущие и предыдущая команда не делала то, что он им приказывал. А посмотрите вот на всех секретарей министров обороны. И он второй раз то же самое ошибки не допустит. Он выберет тех людей, которые ему лично лояльны, лояльны ему, а не Конституции. A Елена, которая хотела отдельно выступить, спросить, задать вопрос. Елена, вы здесь? Елена, пожалуйста, начнем с вас, пожалуйста. Микрофон. Сейчас я быстро я хочу зачитаю. Елена, Елена, хочу Елена да, да, как и Мария Снеговая, которую вы видели, она профессиональный квалифицированный политолог. Большой истории. Для того, чтобы не тратить ваше время, я э, зачитаю свою реплику и одновременно предложение к постоянному комитету, к руководству, к всему форуму. Мне кажется, это важно. Вот, э, демократия. Не будем забывать, что демократия – это лишь средство, а цель демократии – это реализация универсальных прав человека. На наших глазах формируется союз против прав человека. Вот много вижу обсуждений и загадки, помните, да, почему кремлевской пропаганде так понравился «Талибан». А в общем все против, все просто, потому что Путин сам это объяснил. Цитата Путина: "Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то чьих сторонних ценностей, стремление устроить других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы". То есть проблема на самом деле не в демократиях, а в авторитаризмах. Это другая, более глобальная. Фундаментальная оппозиция а, за или против идеи универсальных ценностей прав человека. А, получается, объективные идейные союзники Путина те, кто не согласен с тем, что все люди рождаются свободными, равными в, своих достоин, в своем достоинстве и правах. Пока Байден собирает демократический интернационал, Путин фактически открывает двери коалиции против Всеобщей декларации прав человека. Но он только вторит Китаю на самом деле, потому что примерно те же тезисы высказывались в коммунике КПК от апреля 2013 года и повторен похожий тезис в недавней резолюции к столетию КПК. КПК утверждает, что у них своя демократия, есть также идеологемы в мире исламской демократии, в рамках которой половина человечества ущемлена в правах, и это считается нормальным. Поэтому союз демократии, демократический интернационал – это союз на основе концепции равных универсальных прав человека. Но как это реализовать? Как нациям, которые выбрали путь демократии, реализовать эти права? Вот в Конституции Украины есть прекрасная статья 22, согласно которой при принятии новых законов и изменениях в действующие не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Но мы видим, мы знаем, как брутально она нарушается. Так вот, как сделать, чтобы эти нормы работали? Чтобы в результате трансформации в той же России получилась не другая форма клиптократии, та же конкурентная олигархия, а именно либеральная демократия как единственный известный ныне способ наиболее полной реализации прав человека. И здесь Форум Свободной России может быть полезным альянсу демократии и всему миру. На форуме была замечательная инициатива по разработке демократического транзита, была проведена некоторая работа, которую не хотелось бы терять. Форум имеет интеллектуальный ресурс при системной работе, исследовав исторический опыт и России, и типологических сходных политических систем, создать на научной основе варианты детальной дорожной карты. Собственно, вот призываю, предлагаю руководству форума, постоянному комитету, как-то продолжить эту работу, институционизировав в рамках своих полномочий, соответствующую рабочую группу. Yeah. Все. Извините за потраченное время. Прям манифест настоящий, мы услышали. Спасибо. И на самом деле, я вижу, к нам присоединился наш давнишний коллега и друг форума, известный литовский политик Эммануэлис Зингерис, в свое время депутат Верховного Совета Литовской СССР, сейчас депутат Сейма уже много лет, и представитель Литвы, делегации в ПАСЕ. Эммануэлис, пожалуйста, если вы хотите э, сделать реплику, выходите, пожалуйста, сюда. Я поздравляю, что этот зал продолжается наш оптимизм насчет э, России и, э, и просто хотел поблагодаря за все выступления и прекрасно организованный форум сказать следующее, что э, мы должны каким-то минимальным образом. Э, Минимальным образом. Сказать, что дела not usual, но они не идут так, как они шли раньше. И принимать представителей Думы и России это, конечно, в других организациях, той Думы, которая опять не была избрана, и, конечно, это мелочь в этом зале. Мелочь делегация господина Толстого который вообще-то и не толстой в смысле э, преемственности в, э, в ПСА и в других организациях, э, надо каким-то образом прекращать. И я думаю, что в э, будущей сессии будет бы посвящена неизбранной российской делегации, хотя на прошлых форумах кто-то нас тут, ну не тут, но в разных форумах убеждал, что нужно принимать российские делегации. И из-за суда по правам человека, я думаю, что очень важная мысль, что верховенство международного права в России прикончено поправками на пеньках, и поправки на пеньках, конечно, являются очень не менее важным происшествием в российской жизни, уничтожение Ельцинской Конституции, и это прошло как-то не очень замеченным в международном пространстве. И третье, после нашего выяснения отношений к делегации официальной России на международных официальных форумах, где они являются членами, после того как международное право прекратило существовать в России как первичное, мы должны все-таки обратиться к Соединенным Штатам, чтобы включить и, думаю, об этом обдумывают, включить в, в концепцию солидарности, ну, не «Америка first», не «Литвуэния first», «Солидарити но все-таки, что соли... демократия должна иметь право на оборону. Мы должны, это не рейганский слоган, но мы должны перейти, даже при президенте Байдена, к, к нашему общему пространству, которое имеет право обороняться. Это очень важная мысль, которую мы должны все на всех конференциях утвердить, и утвердить на форуме по демократии в Вашингтоне. Спасибо. Спасибо большое. У нас остается еще 10 минут, друзья. Пожалуйста, поднимайте руку, не стесняйтесь. Господин Гудков, пожалуйста. Но мне совершенно не нравится уныние, которое вот после этой сессии, после этой панели остается. Я, к сожалению, не смог здесь выступить, но я хочу сказать, что альянс демократии, вообще развитие демократии в мире, оно открывает новые возможности для нас. И вот мы, к сожалению, это мы пока, может быть, не понимаем. И наша то главная задача сегодня объяснить Западу, насколько опасны нынешние диктатуры. Я думаю, что вы этого не понимаете. Многие, в том числе западные политики, поскольку нынешние диктатура очень скоро получит доступ к искусственному интеллекту, к новым формам энергии, более разрушительным и мощным, чем ядерное оружие. В конце концов, тот же международный террор, на который тратятся чудовищные миллиарды и сотни миллиардов долларов, это результат борьбы диктатур против демократии. Они просто используют радикальный ислам как оружие. Вот некие духовные скрепы, как у Путина духовные скрепы одни, то у радикальных режимов Запада, которые э, традиционно имеют так сказать, э, ислам как доминирующие религии, они используют ради радикализированную часть ислама как оружие против демократии. И если демократии, мировые демократии, не выработают общее противоядие против нынешних диктатур, то у них останется очень мало, у нас у всех, у цивилизации может остаться очень мало времени для выживания, для нахождения механизмов вообще выживания цивилизации как таковой. Вот мне кажется, что мы, участники этого форума, я хотел об этом сказать более подробно, мы должны вот эту возможность, окно возможностей формирования правильной точки зрения у тех стран, у тех политиков, которые представляют мировую демократию и, по сути дела, представляют мировой прогресс, мировую цивилизацию – вот наша задача эту точку зрения сформировать и объяснить им, что нынешние диктатуры все до одного, они у них в кармане. Это не 20 век, когда Сталин не мог, например, отправить семью в Майами или Гитлер отправить своих, так сказать, родных обучаться в Лондон. Это было невозможно. А сейчас все нынешние диктатуры... Они про деньги, про коррупцию, про обогащение, про прекрасную жизнь в демократиях своих родных и близких. И мы это не используем. И мы это не делаем. Вот он фронт работы для всех. У нас у каждого СМИ, у нас у каждого политические контакты, у нас у каждого организации, у нас у каждого влияние на общественное мнение. Вот давайте мы это сделаем. И не будем впадать в уныние от того, что Трамп, Байден, как там в Америке. В конечном итоге мы должны объяснить... Что проблема цивилизационного выживания — это победа демократии над диктатурами, а механизмы они совершенно очевидны. Прижмите хвост. Я вчера об этом говорил. Тем, кто систематически нарушает права человека в мире, использует это для обогащения и э, коррупционного обогащения и вывода своих семей в безопасные э, зоны мира, которые называются демократическими странами. Спасибо. Кто еще? Давай. Леонид Невзлин. У меня нет вопросов, вернее, их так много, что я их не буду задавать э, всем присутствующим э, на панели. Я хотел бы отметить и подчеркнуть, что во многом благодаря вот нашим литовским друзьям, господину Кубилиусу, господину Зингерису, Мы здесь, мы чувствуем себя хорошо, в безопасности. Вот, э, и мы хотим и дальше развивать взаимодействие с Литвой. А отметить, я хочу, может быть, не все знают, но то, что для России делает господин Кубилиус сейчас в Европарламенте, это просто проактивно, э, умно, интеллигентно, профессионально, это просто у нас в Израиле говорят ее «Йоцетминакляли». Это выходит за всякие рамки, поэтому я хочу от себя, от всех нас вас поблагодарить за ту помощь, которую мы имеем по пути к демократии и свободе. Здравствуйте, Александра Закиева. я участница «Голосую за рубежом», и наблюдали на выборах в Государственную Думу, а также я климатический активист. Вот. Я хотела бы поблагодарить организаторов форума и также за прекрасную панель сегодня. Вот. И хотела бы еще поделиться прекрасной новостью моих коллег-активистов, которые работали, лоббировали в Австралии, акт Магнитского, и буквально вчера он был принят в Австралии. Вот. И я хотела бы задать вопрос... Да, это аплодисменты Свобода, Alliance Австралии и Новой Зеландии. Вот, я хотела бы задать вопрос а, мистеру Кубилису и мистеру Палмеру. А, вот вы знаете, я когда общаюсь со своими а, друзьями из Европы, то есть там французами, итальянцами, вот, а, для них иногда очень трудно донести, а, что россияне могут быть другие. То есть они могут видеть Путин, они видят какие-то советские флажки, они видят а, водку почему-то, вот. И буквально вот на прошлый неделе я а, а, разговаривала со своей итальянской подружкой, которая мне хвасталась, как она ездила в Томск и как а он хорошо. Извините, за я хотела спросить, как донести до обычного европейского или американского обывателя, что россияне тоже могут бороться за демократию, права человека, за безопасность и также в будущем включаться в решение э, климатического кризиса. Спасибо. Есть, да. есть, есть, Ну, если я могу коротко ответить, и действительно извиняюсь, спасибо за все хорошие слова, но я извиняюсь, что я должен буду бежать в другое собрание сразу. Так что не будет время обменяться мнениями. Во-первых, вы задали очень хороший вопрос о том, как довести до демократов во всем мире, что и Россия может и должна стать демократией. Это очень большой вопрос. В этом Мы об этом писали в своем докладе как раз, что нужно, во-первых, делать очень четкое различие. Путин и Кремль — это одно, Россия и граждане России — это другое. И если демократия восстановилась в Украине, да, мы можем тут много говорить о проблемах демократии в Украине и что там дальше будет, но восстановилась. Если белорусы борются, я опять же говорю с оптимизмом о том, что они победят, с демократией в Беларуси. Я не вижу никаких причин, почему не верить в, том, в то, что демократия будет и в России. Другое дело, что Путин пытается убедить западные страны, западные столицы, большие столицы, что Россия это особенное дело, что Россия это какой-то там полудикий, восточный или там не знаю, как назвать мир и что эта демократия никогда не будет в России, и что Запад должен, как сказать, аккомандировать себя, ну, приспособиться к такому варианту, и, и не нервничайте Путина, потому что вот мы такие дикие, у нас еще атомная бомба в руке, и мы тут с новичком или каким-то другим образом мы вам покажем ваше место. Вот это путинская стратегия, э, э, путинская, путинская вся тактика. А мы должны иметь совсем другую тактику. И демократия в России будет, и Россия будет свободной. Спасибо. Это, Спасибо. <laughs> это очень ясно. И очень, буквально очень коротко, мистер Палмер, пожалуйста. Exactly this point, and it's very important. Never, never, never, and I tell all my colleagues, don't talk about что делают русские. Говорите, что делает Кремль. Это очень важное отличие, которое мы всегда должны не забывать. И Kremlin, from, uh, вот эта вот мысль о том, что вот эта вот мысль, которую транслирует Кремль или или Пекин, типа не лезьте к нам, не указывайте нам, как мы должны жить в нашем доме. Но это большая ложь, потому что эти диктаторы не определяют ни дом, ни того, кто в нем живет. И люди, которые уже, живут в этих домах, под, сами должны подошел решать, подошел как им жить. Наш, и Панель, это не должны и... определять диктаторы в Пекине и в Кремле. В Кремле. Он, он уже уходит, на самом деле. Нет, а какой вопрос? Я, а я попытался ответить. Но я не знаю, какой еще ответ. Я вижу действительно все перспективы Но, России не... стать, стать демократией. Для этого нужен для этого нужен и альянс демократии, который собирается в Вашингтоне. Во-вторых, да, у демократии есть проблемы, тут много говорили, но я не был бы таким пессимистом, как здесь как-то звучало. И да, в 21 веке у демократии будет еще больше проблем, но я не вижу, из этого не делаю никаких пессимистических вы, э, выводов. Вы услышали ответ Андрюса Купиуса. Надеюсь, вы удовлетворены. Друзья, это была панель глобальной Альянс Демократии вызовы и перспективы. Спасибо, что были.